На початку новой рубрики маю для вас одну загадку. Что делает людину счастливее? Что сприяє продолжению жизни, сближению с друзьями, батьками, другими половинками и сопроводит каждый ранок позитивно на яскравом уме? Ответ уже имеет наша людина ранку. Психолог и психотерапевт Максим Степанов. Макс, привет! Привет, Чекаю ответ. А, я думаю и я уверен, что это все-таки смех. И тем Извичайно. более совместный смех. Звучайно смех. А как бы мы жили, жили без чего? Я значит, ты специализуешься на смеху, точнее смехотерапии. Расповедай, как захопился этим напрямую. А, да, действительно, это одно из направлений. А, как так получилось, что я начал работать в этом направлении? Я работаю обычным а, психотерапевтом, да, к которому приходят клиенты, у, него, у них есть проблемы по здоровью, по любви, по деньгам, по взаимоотношениям, по работе. И... А, все эти проблемы вызваны там какими-то событиями в их жизни, какими-то травмами. И нужно эти проблемы решить. Отлично, мы решили, действительно. Человек устроился на желаемую работу, познакомился с нужной девушкой, такой, какой он хотел, обрел здоровье. Угу. И что дальше? И вроде ничего дальше в жизни не происходит. То есть как он должен был определить, что уже это случилось, угу. что уже вот он счастлив? А он чего-то вот не ощущает этого счастья, потому что действительно мы счастье, счастливость, воспринимаем через какую-то радость, через смех. Вот как раз радость и смех являются критерием счастья для человека. Да? Очень легко определить. В метро едешь, кто-то улыбается, кто-то не улыбается. Все понятно, не надо никаких вопросов задавать. Mm -hmm. да? И я пришел к тому, что просто у людей за время их жизни, после школы уже, утрачивается вот этот механизм, утрачивается способность радоваться, утрачивается способность сменяться. Э, э, статистика говорит, что... Ребенок смеется в день около 300 раз, а взрослый человек всего лишь 15. Где что счастье? Ну так, расскажи, как тебя с михотерапией зазвучают, бываете? дальше Занятия проходят, как правило, правило, они групповые. То есть, конечно, бывает индивидуальная с михотерапией, но намного веселее и радостнее все-таки это делать или это совместно. То есть, наши занятия происходят в красивой танцевальной студии. То есть это обычно такой танцевальный зал, да, с огромным зеркалом на всю, на всю стену со станком. Ты можешь подивиться на, на смех, так? Да, да, да. Мож, можно на одно из себя посмотреть может, и других, да. И э, в группе, как правило, ну, ну, максимум 15 человек, хотя может быть и больше, конечно. Mm -hmm. Зависит от, от дня недели и от размеров зала. Сначала проходят какие-то такие разминочные упражнения, которые заставят нас улыбнуться, заставят нас, нас засмеяться. Это могут быть какие-то вот как бы сценки, как бы какие-то пантаминные сценки, mm -hmm. да, в том числе и шутки тоже. Или просто даже какие-то вот такие телодвижения, которые нас вот заставят так как-то как подышать, как собака дышит, да, вот mm -hmm. в жару. Mm -hmm. То есть нам важно раскачать легкие, раскачать диафрагму, раскачать сердце, чтобы немножко, чуть-чуть поулыбаться, чтобы уже немножко пошли правильные гормоны mm -hmm. в mm -hmm. и, да, и потом, пойдет уже настоящий искренний смех, не выдавленный, а уже mm -hmm. от души, действительно. И то есть получается, что часть занятия направлена на то, чтобы немножко включить себя, и потом уже заключительная часть занятий — это около получаса, то есть вот 30 минут без перерыва смеха. Вот представьте, когда ты давно так смеялась, вот я в школе, наверное, раньше... Не смеялась, полчаса смеха да, без перерыва, полчаса смеха без перерыва, вот абсолютно. А в тебе в реальные приклады того, как дополмагает смехотерапия? <към> а да, конечно, значит, во-первых, это снижение веса, причем оно настолько видимое и ощутимое, не, я мама, на увазе бачу, истории конкретной людины, как снихотрапея помогла вот, конкретной ага. людине. Хорошо, из, из моего опыта. Так, так. Ну, боже, ну, вот почему, почему, почему мы отворачиваемся <соценно> от, от снижения веса? То есть люди стройнеют худеют, да, они приходят, говорят, слушай, одежду, значит, надо уже как-то там ушивать, потому так. что стройность пришла. То что, то, что психическое состояние, конечно, то есть одно, одного такого занятия хватает где-то на неделю. Примерно неделю э, человек испытывает какое-то вот ощущение счастья, эйфории. На работе спрашивают у наших вот, курсантов с мехотерапией, говорят, а что такое, что у тебя случилось? У тебя там что, день рождения или свидания? Нет ничего, просто, просто на занятии было. Вот, это что касается именно настроения, да, там по физическому я говорю, что тоже люди, у которых депрессии, там, панические атаки, да, какие-то вот такие действительно сильные расстройства, у них проходят большие улучшения. Кроме того, очень интересным значит, является фактором наших занятий, то, что мы еще даем какое-то задание нашему подсознанию, да, которое нужно решить во время этого смеха. То есть вот перед тем, как начнем смеяться, да, мы говорим, я хочу, чтобы сегодня вот такая-такая-такая-такая главная проблема в моей жизни решилась. Там, как познакомиться с кем-то, или как mm -hmm. решить вот этот вопрос, или как заработать денег, или еще что-то. И как ни странно, через несколько дней это все воплощается, сбывается, потому что мы... Отдали смеху бразды правления нашей жизни, нашей психики. Дуже интересно. дякую, Максим. Тебе до побачення, не кажу, потому что буквально за 5 минут продолжим розмову и узнаем, как захопился власне психологией ша ла співала на Искравом Радіо, Руслана на позитивно, в таком ж русле, як триває розмова з нашою людину Ранку, психологом, психотерапевтом Максимом Степановым, а с ним сегодня спілкуємося про психотерапию. Макс, ну расскажи, а, особисто тобі сміхотерапія допомагає? Да, конечно, обязательно. Сам сам я в первую очередь заряжаюсь. Для себя ты и, и организовывал, в первую очередь, конечно. Тобто, если тебе плохо, ты просто сидишь и начинаешь смеяться. Можно и так. Або жартувати. Можно и так. А пригодайся, приезжают в психологии. Ты же психолог у нас. Конечно. <свят> так, давай. <свят> а, психиатр говорит сестре, а, пожалуйста, пригласите в кабинет следующего больного. Он говорит, ну как же, доктор, я же еще не закончила с этим танцевать. <свят> даже. Доброе. Так, ну, а как на тебе? вот в чем у плюсы с михотерапией? А в чем плюсы? В первую очередь, mm -hmm. это хорошее настроение, это улыбка, mm -hmm. это позитив, это куча энергии, куча различных э, сил, устремлений, новых каких-то идей. И, конечно, вопрос здоровья, то есть это тоже, опять же, ранний подъем, да, там хочется жить, хочется творить и так далее. Знаешь, так хочется жить, так да. я просто песню зараз пригадала. Но я на твоей статье побачила, вот это тебя так, знаешь, размежевывание, розм смехотерапия здоровья, смехотерапия счастья, а чем отличается? Ну, опять же, возвращаемся к той идее, да, что взрослый человек смеется очень мало, в отличие от ребенка, да, и приходится современному человеку как-то находить те средства, которые его порадуют, и он погружается в шопинг, алкоголизм. Наркомания, да, все то, что ему принесет радость, какие-то дорогие покупки, которые порадуют только сегодня, но завтра уже не будут радовать. И поэтому альтернативная идея, чем бы не радоваться просто так, без причины, uh -huh. просто смеяться, да, то есть все это делается для того, чтобы порадоваться. Давайте радоваться сразу. Uh -huh. Ну, расскажи, як в психологии? Это очень интересная история, uh -huh. конечно, когда-то. Значит, я работал налоговым инспектором, о, и, приходил, о, <на> и приходил на проверки, и директор или бухгалтер дочевать, начинал мне изливать душу. И так происходило совсем с любыми встречаемыми людьми. И я сделал вывод, что, наверное, надо менять профессию. Пришлось получить психологическое образование. Ты просто захопился в психологии этих серьезных людей. Абсолютно. <laughs> так. Тобто никто, в принципе, не подштовховал до этого? Нет. Нет. Абсолютно нет. У меня первое техническое образование. И вот угу. я скажу, что уже жизнь просто к этому подвела. Такая судьба. Угу. Добра. Психотерапия и психология, это же на те то самое, але все не понимают разницу. Поясни, пожалуйста. Ну да, ну можно сказать, что психология то ну можно ее назвать наукой, да, то есть психолога может быть кто, продавец, таксист, угу. да. Просто любой встречный, обязательно психолог. ведущая радио, это обязательно психолог. Да? То есть это человек, который понимает какие-то процессы психологические, которые происходят. А психотерапевт это тот, который именно исправляет, излечивает те проблемы, которые у человека есть. Да? То есть его задача не обнаружить их, uh -huh. ну вернее, обнаружить в первую очередь, но исправить исцелить во вторую. То есть человек должен уйти без проблем. Uh -huh. В этом его задача. Uh -huh. А расскажи, над чем зараз працюешь? Ну, я веду несколько направлений, да, то смехо-йога, смехотерапия, смехотерапия – это одно. А обычные консультации, да, то есть обычная психотерапия – проблем здоровья, денег, там, взаимоотношений и все остальное. Это просто да, как то, что мы видим в фильмах, да, человек приходит с проблемой, на консультацию, ее надо как-то решить. Потом, опять же, та же или судьба, или та же смехотерапия сподвигла к тому, что занимаюсь, работаю с онкологическими больными. Потому что, опять же, жизнь показала, что эти люди пережили какую-то очень большую травму, очень сильную, и они совершенно потеряли радость своей жизни. И именно И это, смею, смеху, терапию, да, наверное, это один, один, да, один из элементов, да, один из элементов работы. То есть им нужно вернуть радость в жизни. Доброе. Так, ну а в каком направлении, хочешь развиваться? в мой кем себе бачишь? Ну я разумею, что психологом, але да, да, пока что, пока что, пока что на ближайшие годы вижу себя да психологом, психотерапевтом, ну вот захочешь ведущим стать с удовольствием, конечно ты мне рассказываешь, что ты бы там где радио да, да, было радио, ну сейчас оно его нет, потому что просто нет не времени, не сил на это, но это, конечно, очень, да, хотелось бы тоже такой проект. Да, да. Может быть, мы просто... Буду просто пользоваться твоим радио. Дякую тебе, Максим, за то, что завітал, за ростоведь про смехотерапию и за смех. Спасибо. Очень приятно. Психолог, психотерапевт Максим Степанов был с нами на СКРАДИО. Про психотерапию ростовидал, в нас репетимал и просто смеялся. А буквально за 10 хвилин нас вам вами очекует сюрприз, реальность История кохання від реальної пари Тетяни та В'ячеслава Лібідів. Вони в Рубриці підстрілами Амура розкажуть, як зустрілися, закохалися, одружилися і обвінчалися. Дочекатися і налаштовуватись на хвилю романтики на яркому радіо.